Саубер ЭКО – порошок для посудомоечной машины Безопасные средства для посудомоечной машины не справляются со сложными загрязнениями, а эффективные не смываются полностью. Химия отравляет воду и остается на посуде. Вредит вашему здоровью и экологии. ЭКО-порошок Саубер подходит для всех типов посудомоечных машин. Он легко отмоет посуду до блеска. При этом полностью безопасен для человека и природы. Одной такой упаковки хватит надолго. В составе порошка натуральные, полностью безопасные компоненты. Растительные павы и активная формула с энзимами. Порошок Sauber делает посуду кристально чистой. Легко удаляет даже крахмальное и белковое загрязнение. При этом полностью смывается, не оставляя налета и химического запаха. Он настолько безопасный, что рекомендован для мытья детской посуды. А еще порошок защищает от накипи, продлевая срок службы посудомоечной машины. Порошок Саубер – кристальная чистота с заботой о природе.